Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Подписчики меня, наверное, раз сто просили показать на канале рецепт бризаулы Это итальянское сыровяльное мясо, говядина. Принципиально оно ничем не отличается от сыровяльного мяса в другой стране. И в Испании говядину сыровялят, и в России, и во Франции, и в Хорватии. Рецептуры разнятся, конечно, но незначительно. Причем нельзя сказать, что вот этот рецепт только такой, а вот в другой стране только такой. Даже в рамках одной страны отличия такие, что всегда можно сказать, что, допустим, вот, вот этот итальянский рецепт точь-точь, как вот этот испанский. Но при этом в той же самой Италии найдется другой итальянец, который скажет, да не, нифига, я вот так вот готовлю. И вот это и вот так будет настолько сильно отличаться от рецепта другого итальянца и настолько же сильно сходиться с рецептом другого испанца, Например, в той же Италии говядину соревляли как сухим способом, так и в красном вине. Та же самая история с испанской соревляльной говядиной. Она называется цесина. Короче, я решил приготовить брезаулу в двух вариантах. Методом сухой засолки и засолки в красном вине. То есть соль, пряности в маринаде. Пришел вчера на рынок к знакомому мяснику и попросил из говяжьего окорока вырезать вот этот замечательный кусман. Сейчас я его зачищу от пленок и засолю мне тут самура подогнала классный нож метеора вот его я пробую пропорции в конце ролика укажу там же будут и основные этапы соль нитритное содержание нитрита натрия 0,4 0,6 процента сахар чеснок кориандр черный перец зеленый перец душистый перец гвоздика важный момент нерегулярно пишут дурацкие советы типа прокали пряности чтобы раскрыть их аромат пряности они а потому пряности что Пряно пахнут, имеют пряный аромат. Этот аромат идет за счет того, что пряности содержат ароматические масла. Эти масла а, легко испаряются, потому что они пряные, пряные, они испарением вы этим самым дышите. Когда вы пряности прокаливаете, вы ускоряете испарение этих самых масел из своих пряностей. То есть уменьшаете их аромат. Да, вы пространство кухни ароматизировали. Но в самих пряностях в результате этого масла осталось меньше. Поэтому, когда вы этими прокаленными пряностями какое-то блюдо приправляете, то в само блюдо этих ароматов пойдет меньше. Я понимаю еще, когда вы в этой кухне что-то быстрое готовите, ароматизировали пространство, и тут же, нанюхавшись, садитесь и едите вот это. вот. Да, в вашем блюде поменьше получается этих ароматических веществ, но пространство кухни заполнено. Но! Когда вы здесь приготовили, а идите, если идете, допустим, в другую комнату, или тем более там на следующий день, то есть через месяц, как дело с мясом сыровяльным происходит, то вы, прокалив предварительно пряности, тем самым уменьшите количество этих ароматов в готовом продукте. Зачем? Единственный, вот, единственный момент, когда я допускаю, что можно немножечко прокалить, если вы не уверены в чистоте ваших пряностей и легким прокаливанием обеззараживаете их, чтобы мясо не закисло. Вот только в этом случае... Если они у вас чистые, если вы уверены, не занимайтесь этими бредовыми делами. И вообще, пореже следуйте всяким советам дурацким на кухне, в том числе и моим. Включайте свою голову на кухне. Оба куска мяса и солью пряностями, Второй а второе вот надо залить вином. Это красное сухое столовое. Количество на глаз. Все равно мясо регулярно надо будет в лотки вертеть со всех сторон, так что со всех сторон оно промаринуется. Все, оставлю его на просолку на две недели, а то и может даже побольше, в холодильнике. Периодически, где-то раз в день, раз в два дня, может, буду вынимать мясо и переворачивать, протирать со всех сторон. Выделяющийся сок при мясе сухого посола сливать не буду. Теперь, что касается нитритной соли. По большому счету, ее использовать здесь не обязательно, потому что... Основная причина использования нитритной соли, нитрита натрия, это э, угнетение палочки кластридиум бутулином, то есть предохранение нас от бутулизма. Но кластридиум бутулином внутри цельномышечного куска взяться неоткуда, а снаружи пустят бактерии резвятся. Все равно они бутылотоксин только в безвоздушном пространстве выделяют, а у нас ну, воздушные. Но береженного Бог бережет, поэтому я нитрит натрия использую. И еще момент э, касательно количества нитрита натрия. Дело в том, что... Нитрит натрия реагирует с меглобином, и если вы долго планируете вялить, то есть не как вареная колбаса, которую сегодня заложили и завтра же есть, то нужно, чтобы это долгое время, на долгое время вяления, нитрита натрия хватило бы. Поэтому посол для сыровяльных продуктов идет нитритной солью в чистом виде, то есть с содержанием нитрита натрия 0,4-0,6%. Разбавлять ее поваренной солью, понижая тем самым процент нитрита натрия, не надо. Ждем. Прошло две с половиной недели. Давайте смотреть, что получилось. Это у меня мясо в соли. Смотрите, какое. А теперь, ну, здесь вообще вот яркий свет получается. А вот это вот в вине. Ох ты ж, какое оно прям темное, а? Оба куска сейчас пахнут очень приятно, но мне больше по вкусу с вином, конечно. Такой классный, яркий, терпкий аромат. Отлично. Красота. Остается завернуть в пленку и отправить на завяливание. Пленка у меня коллагеновая. Спасибо, Паша, я колбаски. заворачивать надо поплотнее. Чтобы пленка очень хорошо прилегала к мясу, чтобы не прям плотно обтягивала, воспользуюсь сеткой. А чтобы проще сетку натягивать было, использую кусок трубы. Ну, естественно, надо перевязать, чтобы было удобно подвешивать. Вярятся эти два замечательных куска, будут в камере для сыровяла. Как я ее делал из старого холодильника, я показывал, на канале ролик есть. В описании видео ссылку на него оставлю, и здесь вот уголочки тоже повешу. Это если вы смотрите с компа, щелкните вот в уголочек мышкой и смотрите. Температура в камере плюс 12, влажность 75% относительных. А готово все будет при потере этих кусков 35% веса от массы несоленого сырья. Ждем. Так, прошло уйму времени, брезаула готова. Готова она очень давно уже. Она просто супер давно готова. Но сразу у меня не было времени ее располосовать, да к тому же, я для того, чтобы выровнять э, влажность по всему объему кусков, завакумировал ее после того, как она потеряла свой вес. Э, на данный момент потеря веса составила порядка 38-40%. Короче, оно у меня лежало завакуированным в холодильнике после окончания завяливания, наверное, добрых три недели, если не месяц, боюсь. Разрезаем. Вот это явно более темное, это, которое в вине мариновалось, а это более светлое. Давайте посмотрим, что у него внутри. Ну и снимаю, пробую. Не знаю, с какой начать. Давайте, наверное, с той, которая без вина мариновалась. Ну, как могу сказать, что что-то особенное. Просто такое говядинка сыровяленая. Неплохая. Может быть, ей нужно раз в пять дольше засаливаться. Не засаливаться, конечно, да, вялиться, чтобы получилось что-то неземное. Но с другой стороны, я, наверное, все сравниваю с очень хорошим дорогим хамоном. Поэтому у меня такое отношение. Это, конечно, не близко не такое жирное, как свинина, как хамон. Сыровяленный. Но неплохо. По соли все нормально. Так, теперь кусочек, который мариновался в вине. Чуть-чуть ну, поинтереснее, чуть-чуть. Но и могу сказать, что прям какая-то принципиальная разница. Нет, прям такой принципиальной разницы я не ощущаю. А, так что, если вам жалко вино тратить, маринуйте без вина. А вот каких-нибудь пряностей бы при мариновании я бы добавил. Знаете, как вот они итальянцы делают копу, капоколу, Когда добавляют большое количество пряностей, это делает прям интереснее мясо. Как-то так. Не знаю, что скажет моя семья, поэтому мы поводу. Ну, вкусненько. Вкусненько. Оно э, не пересохшее. Вот, видите, оно можно растянуть вот так вот. Такое слегка влажное еще. Хорошо. Хорошо. Ничего там супер какого-то особенного, но хорошо. Короче, можно готовить. Готовьте. Я не возражаю. Какое срегальное мясо может быть без сухого красного вина. Правда. На этом позволит с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, за репосты. Пишите свои рецепты, делитесь своими воспоминаниями, какую классную брезаулу вы где-нибудь в каком итальянском городишке пробовали. Готовьте, готовьте себе, стройте всякие камеры для сыровяла, наслаждайтесь домашней чертырией. Всем пока!